Добрый день! Меня зовут Мария и я представляю ФГБУ ЦКИМИН связи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Какой код ОКПД-2 возможно применить для работ, услуг по диагностике телекоммуникационного оборудования с целью принятия решения его дальнейшего использования или утилизации? Для работ услуг по диагностике телекоммуникационного оборудования с целью принятия решения его дальнейшего использования или утилизации возможно использовать код ОКПТ-2 62.02.20.120 – услуги по обследованию и экспертизе компьютерных систем. Надо ли указывать в подразделе 3.2 виды обеспечения объекта учета – телекоммуникационное оборудование, предоставленное в пользование на безвозмездной основе, например, роутеры, модемы? В соответствии с пунктом 9 методических указаний по осуществлению учета информационных систем и компонентов информационной телекоммуникационной инфраструктуры, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31 мая 2013 года номер 127, сведения в части объектов учета отражаются в электронном паспорте в детализации на программные, техническое обеспечение и иные виды обеспечения, работы, услуги, непосредственно обеспечивающие автоматизацию либо информационную поддержку деятельности государственных органов при реализации ими определенных полномочий. Сведения о телекоммуникационном оборудовании, предоставленном в пользовании на безвозмездной основе, необходимо учитывать в электронном паспорте объекта учета. В соответствии с классификатором технического обеспечения, работ и услуг приложения номер два к методическим указаниям по осуществлению учета информационных систем и компонентов информационной телекоммуникационной инфраструктуры, утвержденным приказом Минкомсвязи России от 31 мая 2013 года. 2013 -го года номер 127. Какие организации могут скачивать программы для электронных вычислительных машин из Национального фонда алгоритмов и программ?